А то, знаете, трубы горят. же был в лесу на этот сайт. Не... Здравствуйте, уважаемые. Ну что ж, ехали, ехали и наконец приехали. Давненько у нас на обзоре не было джинов. Дамы и господа, прошу приветствовать очередной уже четвертый четвертый джин. У меня на канале очередной джиновый алко-обзор и все так же одинокий алкообзор. Прежде чем мы начнем, давайте все-таки отработаем официальную вступительную стандартную часть. Hey. Вот здесь подписаться, вот здесь поделиться. Не забываем про уведомления, прожмите колокольчик, позвоните в Бубенца. подписочка очень важна, очень интересно, ведь я вам обещаю, что скучно не будет, ребят. Репост, коммент, может даже лайк авансом поставить, если не понравится, уберете, вам несложно, я думаю, не забудете, поехали! Три, два, один, поехали! под переохладил э, как вы помните из предыдущих видео а если не помните то пересмотрите все джинны на канале флейлисте алкоголь а каждом из них я упомяну и подсказочки будут всплывать, они каждый где-то с чем-то пересекутся я уже это ощущаю так вот бутылочка меня привлекла не только своей ценой а стоит он в этом чуть позже, но и формой формы вот я его переохладил Переохладил слишком долго, подержал в морозилке В общем, надо было тут чуть-чуть э, морозить Его надо, если только совсем чуть-чуть джин Мы пьем охлажденный Не морозим, это не боренько. Поэтому он чуть-чуть запотел Ну, мы это сейчас быстренько Теплыми мужскими руками шпинг И все станет э, красиво и интересно Дамы и господа, смотрите Это прям тут флаг Великобритании Тут прям акцизная марка Тут прям слово джин и прям сама бутылка, да, вот что-то напоминает, эм, что, что напишите в комментариях, что вам напоминает вот такая вот форма бутылки, вот именно вот эти вот, вот да, вот что-то, блин, это может быть где-то в Османской империи, что-то у них такое было, или вот, ну, что-то вот есть, да, вот или может. Так, собственно, давайте-ка с информации начнем. Наружу мы видим джин original оригинал of Юни-Пэр, spiced and the pure grain spirit from 1901 рецепт. Вот такие дела. Кто не понял, то рецепт с 1901 года, а вот дальше уже очень интересный рецепт может быть, а вот производитель продолжим, собственно, изучение бутылки. Дата изготовления сразу бросается в глаза, это очень хорошо, не надо ее выискивать, там, как на многих, где-то там, на внутренней стороне, не пойми чего. В общем, 13.04.2022. Ну, чуть меньше полугода на момент съемок, на момент публикации станет чуть больше, но дело не в этом. Дело не в этом, ты любишь бухать? Дело в том, что это Джин и Юпитер. Жупитер и Юпитер, прям в скобочках приписано. Поехали. Состав. Вода питьевая исправленная, спирт этиловый ректифлированный, люкс из пищевого сырья, ароматный спирт можжевеловой ягоды, сахарный сироп, ароматные спирты корок, плодов лимона, кориандра, посевного, кардамона, корок, плодов лайма, базилика, корня дягеля, корня имбиря, тмина допускается на... Дамы и господа, оно допускается, но ее нет. Это не может не радовать. Срок годности не ограничен при соблюдении условий хранения и транспортирования. Алкоголь противопоказан всем тем, чем он противопоказан обычно. Тут ничего нового. Как всегда, 230 килокалорий для 40-градусных, 38 градусных для напитков. Это стандарт. Плюс-минус 10, от 230, и как мы уже запомнили из предыдущих множественных алкообзоров, это норм. Ну, Но это нормально. А теперь... Изготовитель ООО, алкогольная производственная компания, местонахождение, Россия, город Москва, внутренняя территория муниципального округа, Зюзина, улица, Малая Лушевская, адрес производства Россия, Ульяновская область, город Ульяновск, улица Карла, Либнехта, 15, массовая концентрация сахара 0,6 грамма на кубические 100 сантиметров. Короче, в бутылке, которую я с вашего позволения приговорю полностью, будет 3 грамма сахара. 3 грамма это довольно-таки много. Как вы, вы сами знаете, что сахар в алкогольной продукции, крепкой алкогольной продукции, с большой долей вероятности, повлечет головные боли с утра. Но это не точно. Крепость 40, объемных 5. Вот и вся информация, ребят. Ни телефон горячей линии, ни почты для жалоб, предложений и всего такого ничего не указано. И, собственно, на этом возникают некоторые вопросы. Ну а теперь вставочка и продолжим. Ну что ж, информация с бутылки считана. Мы знаем, кто производитель. Но давайте-ка все-таки заценим форму. Форма, она красивая. Вот первое, чего она привлекла меня. Даже здесь не будет вашей любимой рубрики сегодня. Ну, ты понял, да, как лежит в руке, сойдет ли для боя, ну, не будет ее, потому что она реально красивая. Не знаю, отмыть вот этого, вот все, или даже, можно, не отмывая этикетку, можно использовать как э, какой-нибудь графин или подарочный какой-нибудь там самодел какой-то можно так передарить. И вручить. Ну, красиво же, да, согласитесь. Сзадняя сторона стоит тут рифлененько, все. Понимаете, как все-таки вскроем, пробка тоже шикарная. Вскрываемся. Вдыхаем. Ну а теперь самое время. Ну, ну вот и самый интересный момент это то, что алкогольная, промышленная или как там производственная компания не указала на бутылочке сайт, не указала почту и он ни хрена не гуглится. Гуглится алкогольная промышленная компания, на сайте которой есть Книги, водки, настойки, Байкал самое известная, но так как этого джина там нет на сайте, на официальном, казалось бы, чтобы в лесу на этот сайт не будет информации о том, какой красивый сайт, и может быть это вообще какой-то фейк. Ребята, так что в этом плане мы ускорились. Они нас подвели. Очень сложно найти информацию о производителе, что это замуть, походу разберемся, соответствует ли. Может быть, реально какая-то техническая заминка, может быть, все должно быть, а может быть и. Все не так, может там как-то чё. Ну, в общем, пока не будем судить. Пока давайте все таки Самое время. йо йо йо йо, -йо братцы, самое время забежать в комментарии. Кролик начинается с такой-то там минуты. Ну, а теперь, когда уже мы знаем что-то о производителе, знаем информацию о бутылке, знаем, какова она, прекрасно, красиво, давайте-ка, собственно... Ощущение. Будет такая гамма новых ощущений, что мало тебе не покажется, мать твою. Короче. О, вспомнил, как такая форма бутылки, называется штоф. Да. На самом деле, я вам скажу, аромат не очень резкий. Довольно мягкий можжевел, да, кориандр. Вот это все ощущается. Но не резко. Да, но елочкой попахивает. Дамы и господа, не знаю, как у вас, мои дорогие друзья, зрители, подписчики и зрители, зрители, может, вы все-таки репостнули, но у меня была осень очень урожайная на яблочке, яблочный компот. Но сначала, конечно же, естественно, естественно, попробуем мы его чистоганом. Мало ли кто помнит, и поэтому я на всех случай напомню, есть у меня на канале обзор на водочку, Мегков ультралайт безглютеновая. Вот там разница в запахе из бутылки и из стакана. Ролик на нее вот здесь. Обязательно посмотрите, это интересно. Была разительная разница, была разительная. Давайте-ка, все-таки Новый год на Все-таки время такое, что почему бы и не елочка. Действительно, почему бы меня? Хорошо, хорошо заходит, можно не запивать, скажу сразу, вот такой небольшой объем, можно не запивать, обжигание слизистой происходит уже где-то ближе к горлу. Но это мы сейчас распробуем, охлажденным. кстати, вот пока мы балакали, он остыл, был переохлажден в морозилке, он подостыл, он стал приемлемый, вот за температуры 16-12, где-то 10 градусов. Напомню, ребятушки, что самый ужасный из дешевых джинов, что у меня уже был на канале, а их было на данный момент три, это, господи, прости, хоть я и атеист, это был джин Глетчер. В одном ролике сразу два вида джина Глетчер. Это была полная дня. Брал я ему в пятерке, и он, если я правильно помню, пересмотрите, кстати, ролик на него вот здесь и в описании. Он полная петушня из недорогих джинов. У нас сейчас ребятушки конечно, жизнь такая, э, ну, и он по недорогой продукции. Ну и если, если потихоньку начинает складываться какой-то рейтинг, у нас уже есть три, вот она четвертый, то давайте-ка попробуем его под салатик. М? Вы русский, вы русский, почему бы и нет, под салатик э, закусить мы за долгое время, попробуем под салатик закусить, салатик самый что ни на есть русский, я не знаю кто его русифицировал и кто его придумал, но он настолько прост, насколько это все и возможно, и он действительно крут, ребята, смотри, вилка стоит, китайские иероглифы, а может и японские, напиши в комментариях. Что это иероглиф? Я вот вообще при не выпрямлю. Тарелка досталась по наследству, по наследству от мертвой бабушки в родного деда. Ну а здесь у нас, смотри, морковька. Просто морковь чеснок и майонез. Mm -hmm. Салатерец, естественно, естественно. Это ароматно и причем же ароматно и так же ненавязчиво, как и джин. Попробуем. Ну, бахнем по стаканчику. Обжигание слизистой десеной внутри имеет место быть, но, мне кажется, если э, закусывать каким бы то ни было салатом именно вот этот жид, то, наверное, э, морковь в майонезе по чесночечкам, уже mm. чеснок тоже, тоже обжигает, да, вот это вот дает и раздражительность слегка обожженная, да, слизистая, это, наверное, будет лишним. Поэтому, наверное, какой-то более сладкий. О, фруктовый салат. но и не заправленный какими-нибудь типа йогуртом, А вот, ну, ну ты понял, короче, ты разберешь, ты же вот фруктовый сладкий салат или овощной сладкий салат. На подсолнечном и оливочи, Вот, например, на оливочи заправленный оливычем, ну или какой то поинтереснее заправку, главное, без чеснока, что даст эту жгучесть, когда у тебя и так слизистая, обожженное, а масло, оно обволочет и успокоит. И да, Перед тем, как мы перейдем к коктейльной части дегустации и обзора на этот джин, хочу вам сказать, что джин, он ведь крепкий. А большинство крепких напитков, как вы уже помните из моих предыдущих обзоров, очень хорошо заходят к мясным блюдам. Давайте-ка сейчас немножко под мясцом. Ать! Ну, что ж, дамы и господа мурячее мясное блюдо подъехало спешу уведомить вас о том что данный пробный концепт рецепта еще пока что нет на канале а в целом рецептов уже 36 и плеймит рецепт ослы наполняется вот сюда пожалуйста перейдите посмотрите рецепты тоже иногда готовим ребята э, здесь что то интересное это пробная версия так что без комментариев просто попробуем как э, Крепкий джин за 319 рублей заходит э -э, под э, мяско. Но затестим, будем здраво боялись. Во-первых, это изначально идея была хороша, по горячее, жирное мясное блюдо, крепкий алкогольный напиток, а в данном случае джин залетит. Ну а теперь, ребята, давайте-ка перейдем, собственно, к финальной части за коктейлем его с Рич Тоник. И посмотрим, как это все выглядит вместе и завернем итог. Потому что по большому счету, по большому счету, общий итог уже где-то сформулировался в голове. Общая мысль, какая-то идея уже есть. Давайте, когда все заключим, после того, как поймем, какой у нас Джин Тоник, наш любимый всеми напиток, как это будет вместе? Смешать, но не взбалтывать. Ну что же, ребята, коктейльная часть. Берем стокан, стокан, стокан. к сожалению, или к радости, из-под виски Гранс. А если кто не помнит, то вы, наверное, заметили. Напишите в комментариях, какую стопку я использую в своих обзорах на крепкий алкоголь. Камень, камень для виски, он так называется. Поньк. Поньк два. Не у каждого есть, но всем пригодится. Соответственно. Джин. Льем ровно столько, чтобы покрыло камни. Если кто не в курсе, то суть камней именно в быстром охлаждении, без передачи влаги. Но сейчас мы будем ребятушки все-таки совмещать. Теперь к нам приходит в гости Ась, вот слышал этот звук, ага. а я попробую, примерно один к нам упадяжек, уже охлажденный, дадим сочетаться, жахнем, а не то пальто, ну веб все равно как бы ярче по вкусу и как бы поприкольней, да, вот э, Лич Тоник я брал за 85 рублей, и э, на короче, получилась какая-то жопа. Это, естественно, субъективное мнение, но кто его знает, кто его знает. Ну потому что речь то не швабс. Они не знаю, что они купили и как они пытаются это заместить. Но мое мнение залупа. Залупа. Залупа конченная. Вот если вот так вот уж мы пошли. И Джин, ну как бы да, ну как бы да. Но если бы джин был, как бы да. то вот Джин на самом деле довольно-таки неплохой. Довольно-таки неплохой. Он заходит под мясо, он заходит под салат, он заходит под э, чистоган, он даже под яблочный компот и заходит. и Речь тоник, ну ⁇ пту, мы с ума сошли, 85 рублей на октябрь месяц, ну ⁇ Ну это хуй хуй рыба, блядь, ⁇ пту. Ребят, следующий обзор на джин обязательно будет с Мербесом. Эвербез, это пепсихольная продукция, он не уйдет с, с э, России, потому что, ну, там ребят понимают, что надо зарабатывать деньги, потому что рынок большой и, и хер на всю политику. Мутацкий российский монтаж! И, -и, -и что ж, дорогие друзья, давайте все таки финалить и подытожим это все. Ну, как говорится, все дело в шляпе. Мы уже попробовали так-так-так и так, и теперь давайте-ка выдадим все таки какую-то к рецензии этому всему делу. Почему-то нет сайта. Минус. Давайте-ка решим, может быть, мы выстроим какие-то категории. Там э, Напишите в комментариях, какие хотели бы увидеть категории. Подсылайте, ну вот под такой, ну так себе. Ну, попытка-не пытка. Наготовить много сладок одну бутылку. Ну вот ты сам понял. Да, я понял. Мясная закуска, естественно, заходит. Хорошего дня, отличного ветера. Спасибо за просмотр, ребята. Увидимся, наверное, уже на следующей неделе. Там другой концепт. Ну, не теряйтесь. За вас. Ну вот и все. Это, блядь, мой Так, хватит одну Ну, что ж. Итак, пиздец. Рукашоп или жопорук. Э, в чем разница? У рукашопа руки растут из жопы, а у жопорука они туда тянутся. Как получилось? Напишите в комментариях, кем я был в данный момент. вопроса.